привет друзья вы на канале Globus moto это у нас рубрика AliExpress. меня зовут патрик и сегодня мы посмотрим три посылки а, с AliExpress, но по сути как бы вам будет может быть интересно всего две а, поэтому третью посылку мы отложим в сторону а вот эти две посылки вам будут, я уверен очень актуально особенно хотел бы насторожить тех владельцы старых карбюраторных Kawasaki. И хотя даже карбюраторные Honda тоже, если не ошибаюсь, там стоят примерно такие же. Итак, у нас получается вот такой вот пакет. Приобрел я его за 1092 рубля здесь 5 штук. Открываем, смотрим. Три фильтра. Ой, пять. фильтров. Здесь у нас будет 5 топливных фильтров, которые будут чистить нам... Наше топливо попадаемое попадаемое, попадаемое. О, в карбюратор. Вот так вот. Это мой подарок. Я написал, поставлю 5 звезд за быструю доставку и за подарок. Собственно, это мой подарочек. Спасибо продавцу. Лот дошел примерно за пару недель, там что-то дней, может быть, 20 максимум. Вот такие вот фильтра топливные. А причина в чем, почему я не мог их купить здесь, в Москве, в России, они все продаются, они, например, есть в многих мотосалонах, но они идут, вот здесь у них штуцер, то есть они идут прямиком. Соответственно, для того, чтобы установить его в мотоцикл, особенно в Kawasaki, либо в CBR 600 F4, который карбовый, у них там именно вот такого плана стоят фильтра, и очень сложно поместить туда именно прямой штуцер, так скажем. Эти фильтра я заказал конкретно под свои два Kawasaki, которые у меня стоят. Они у меня оба карбюраторные. И я заказал просто 5 штук, потому что лот просто идет с фильтрами в 5 штук. Соответственно, я заказал этот лот, он у меня обошелся, еще раз повторю, 1092 рубля. Там, ссылка будет в описании, перейдете, может быть, там евро немножко, доллар скопнул, и может быть, даже будет дешевле. Каждый фильтр выходит там по 219, по 218 копейками, 219 рублей. Вот этот фильтр, который в магазинах стоит примерно по 1000. Так что заказывайте фильтра, хорошая вещь, я его поставлю, проверю. Ну, я думаю, что никаких проблем с этим не будет, это просто топливный фильтр тонкой очистки, поэтому он, конечно, одноразовый, но сомневаюсь, что он сильно, существенно отличается от того, что ставят на заводе, либо то, что вам продает в магазине аналог с прямым штуцером. Итак, первая посылка выяснили, да, проводим ее пока здесь. Итак, у нас вторая посылка. Это тоже под мотоцикл я брал, а под шланги, я считаю, очень актуальная тема. У меня сегодня кухонный нож на распаковке. Я вообще нахожусь в сервисе. Сейчас, сколько за компьютера сижу. Итак, смотрим, что у нас тут. Открываем. Здесь у нас очень немаловажная тема, которая, кстати, стоит 269 рублей. Вот этот пакет но с доставкой он выходит где-то 364 рубля примерно это то есть опять же мои цифры мне необходимы а, вот такие вот хомуты хомуты для тонких для тонких шлангов наверняка уже поняли да что это это вот набор вот таких вот хомутиков самозажимных очень полезная тема потому что бывают теряются ломаются либо Приезжает мотоцикл, у него вообще хомутов нет. Ну вот я заказал себе вот такой комплект хомутов. Тут получается у нас раз, два, три, 4, 5 разных размеров. Так, чувствую, мне придется заказывать еще один комплект, который будет а, большего диаметра. То есть мне в основном нужны вот эти десятки. Десятки, восьмерки, вот эти вот. А, вот такой вот комплект получается выходит у нас... 369 рублей то есть казалось бы пустяковое дело а даже если эти хомуты есть где-нибудь на рынке на авторынке, да, то каждый хомутик будет стоить не меньше, не меньше чем 30 рублей а то и 50 поэтому ну, ссылка будет в описании хотите заказывать и хотите нет но я себе заказал и соответственно по вашим просьбам я делюсь с вами тем что заказываю с Алика поехали дальше, у меня есть еще одна посылка я не думаю, что она подойдет именно под эту рубрику МОТО. Но так как она у меня есть, я решил поделиться, потому что она не подходит вообще ни под какую рубрику, потому как это личные вещи, да, то есть это, это и не МОТО запчасти, это и не инструмент, Которые могут подойти под канал глобус который вы смотрите. И, соответственно, это никакого отношения не имеет также и к видеомейкерству, видеопроизводству. Поэтому на канал Ты Видеомейкер она тоже не подойдет. Будет ссылка в описании, если хотите посмотреть. Я решил вам ее показать просто, ну, как бы, знаете, для себя. Может быть, вы захотите заказать. Данная посылка меня обошлась в 82 рубля каждый лот. Я просто заказал их там 5 штук По несколько штук 57 рублей один лот И 82 рубля практически все лоты и то, Итого вот этот пакет Целиком не обошелся в 540 там что-то 9 рублей Целиком вот этот весь пакет Что же там давайте посмотрим Это для тех Кто терпеть не может Завязывать шнурки Это уже изъезженная тема Для многих из нас Но для тех кто не знает Это по сути резиновые шнурки я их еще сам, соответственно, не видел. Вот раз, вот два, вот три, вот четыре, вот пять, шесть, а, семь. Вроде все, не помню. Вроде тут больше ничего нет. Упаковка просто потрясающая. Я не видел, чтобы так упаковывали а, гаджеты, какие-нибудь электронику. Вот столько пупырки завернули. По сути, просто... Под кусок резинки, да, то есть ее можно было в обычный пакет такой положить. И в принципе ничего бы с ним не было. Но продавцу молодец, огромное спасибо, что так хорошо упаковал. Ехали достаточно долго, около месяца, там месяц и три дня, если не ошибаюсь. Но фишка в чем, что может быть вам, как любитель кавасаки, подойдет зеленый цвет. Я, как любитель Кавасаки, взял себе вот эти кислотники. Итак, у нас получается две партии черных, две партии красных. Вот эти, вот, если не ошибаюсь, стоят 58 рублей, а вот все остальные они уже там что-то по 80. Да, все верно, 12 штук вот этих вот. Идут, получается, 56 рублей 61 копейка. А все остальные, вот эти силиконовые, тут как бы тоже силикон, галстук, силикон, да. А все остальные идут по 81-77. Ну, это опять же, как я заказал. Если мы сейчас перейдем, то они уже по 75. То есть я заказал, получается, дороже, чем а, мог бы заказать сейчас Так что переходите по ссылке, если вам актуально Заказывайте, продавец проверен Единственное, что то шло, оно месяц Я не знаю, долго это или нет, для меня это долго Потому что э, вот этот лот я получил через то недели за две И вот этот лот я получил тоже примерно за, те же самые, за то же самое время У меня примерно все заказы идут с периодичностью В неделю, полторы, две То есть, например, я заказываю там Сразу там 10 лотов и мне, ну, соответственно, пока идет, я там через две недели заказываю себе еще там 10 лотов. Ну, условно говоря. Соответственно, я примерно понимаю, кто сколько едет. То есть, ну, вот это ушло чуть больше месяца. Если вам это актуально, вперед. А теперь давайте посмотрим, как они будут смотреться на кроссовках. Итак, берем мои супер старые кроссовки Puma летние. Развязываем чертовой матери все эти шнурки, потому что они меня достали, эти шнурки. И попробуем установить на них вот эти резинки. Все-таки мне кажется, что уже не цифру один, потому что она сильно стягивает. То есть здесь, как вы видите, из идет. То есть цифру один здесь примерно надо по центру вешать. Поэтому я переделаю сейчас. А вот вытащить их очень тяжело на самом деле. Нереально вообще. То есть вероятность того, что они выпадут, вообще не вариант. Их надо будет только вот таким образом, вот так вот со сложностями вытаскивать. То есть, друзья, как вы можете убедиться, что просто так вытащить этот шнурок не получится. Вам нужно будет вставить и забыть как-то вот так вот получается, вот и оно вполне так неплохо я вроде держит, смотрите, вроде ничего тогда. Ну что, давайте на сюда. Ну короче говоря, я сейчас переделаю, сюда вставлю одинаковую Вот так-то вроде держит, вот, смотрите как, прикольно. В принципе. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки, дизлайки. А, нужно ли вам вообще вот такая вот лабуда или вам исключительно только про мотоцикл выкладывать. Потому что все видеомейкерство я выкладываю на канале Ты Видеомейкер. Ссылка будет в описании, как на продавцов, так и на канал. Всем пока. Кто был, благодарю. Пока-пока.